Друзья, всем привет! Я продолжаю рассказывать о загородной жизни, либо о жизни в городе, ну и лично о себе, о своем тампхаусе, и о том, какие дела по саду, по дому я делаю. В данном видеосюжете я решил рассказать о газоне. Много видео в интернете, много разнообразного видео, и достаточно есть неплохие. В принципе, учился там и я, но мне пришлось перекопать порядка 10-15 видео, чтобы какую-то общую картинку собрать. Теперь, будучи уже с опытом, я решил рассказать о себе и о своем газоне. Я думаю, достаточно красивый газон, да? Практически такой же, как на Евро-2016 наши футболисты играют. Ну и поехали. Первое. Мы завозим землю. Если у нас земля плохая, а в данном участке здесь земли вообще не было, здесь был дом построен, потом снесен фундамент и так далее, то есть мы завозим землю и порядка 10-15 сантиметров засыпаем. Ровненько пытаемся раскидать на тележечке и так далее. В данном случае здесь завезем торф. Чистейший торф, даже в будущем пролежав 2-3 недели, снова не выше ни одного совняка. Что, что поможет в дальнейшем ну, сказать, их в принципе не будет. Это следует знать и постараться сделать так но если у вас свой удачный участок то ничего страшного, просто желательно взять и это и перекопать после того как мы э, разровняли более или менее участок в мы берем и граблями все это равняем. после чего нам необходим вот такой инструмент mm -hmm. это вот такой инструментик он такой барабанчик в данном случае он конечно же без воды но у него есть только заливная у него заливается вода то есть для того чтобы придать ему тяжесть и мы начинаем ездить мы берем и начинаем ходить этот барабан туда сюда то есть вот так вот ровно лучше полосками делать вначале так потом так то есть шаг на там мы это все ровняем. следовательно пройдя этим барабаном мы понимаем где у нас Низинка, где у нас наоборот бугорок, мы это немножко сравниваем. Еще раз, там где мы сравняли либо засыпали, проходим этим барабаном, и после. После этого мы берем грабли. Обычные простые грабли, которыми немножечко снимаем верхний слой. То есть немножко рыхлим, чтобы у нас земля сверху только была немножко рыхлена. Внизу она утрамбована вот, данным инструментом. Да, еще хотел сказать, что если такого инструмента нету, то не стоит расстраиваться или отчаиваться можно взять какое-нибудь круглое бревно да, прикрутить к нему две ручки и также прокатить ну найти круглый какой-то элемент да я думаю не составит труда можно взять даже бутылку пластмассу от воды которая там 19 литровая и она достаточно ровно также выровняет есть Если... просто данный инструмент стоит порядка там от 3 до 6-7 тысяч и это стоит ну, помню, я думаю, не у каждого есть деньги, но каждый мечтает об это, о том, чтобы него был хороший газон. В любом случае, то есть, вы можете всегда найти альтернативу, то есть, мы ну, достаточно немножко смекалки. Хорошо, мы прошли граблями, после чего нам необходимо взять и посеять. Как же сеять? На самом деле здесь секретов нету. Я думаю, вы много видели фильмов, как у нас идут, и вот так вот сеять. раньше сеяли, точнее, да, в советские времена. На самом деле мы, земля, когда черная, когда в ней нет сорняков. Да, кстати, если вы перепахиваете свой участок, то обязательно постарайтесь все эти сорняки повыкидывать, повытаскивать и так далее. То есть вы просто сыпите. Вы, не надо там что-то выдумывать, какие-то там покупать специальные машинки и так далее. Это вам не нужно абсолютно. Можно на этом сэкономить, и будет у вас хороший газон. То есть вы просто идете и сеете, в одну сторону сеете потом в другую сторону сеть. потом опять в одну, в другую, в одну, в другую. И то есть в результате вы все равно же видите, где побольше подкинуть, где поменьше. И всегда можно подровнять. Хорошо. Но что же после этого? После этого наступает самое страшное. Проходит неделя, у вас ничего не всходит. Проходит вторая, у вас опять ничего не всходит. Проходит третья, вы начинаете приглядываться, а у вас там маленькие тоненькие травинки. Вот это как раз и есть. Тот момент когда можно начинать радоваться радоваться кричать бегать по участку говорить что у меня все супер но конечно же прежде чем этому радоваться стоит помнить что участок если у вас засушливое время да, несмотря на то что трава не всходит не всходит и не всходит поливать надо каждый день желательно вечером где-то с 8-7 вечера и до там, 10, но пока не стемнеет. Либо рано с утра, когда еще солнце не взошло. То есть давать влаги. Влага, влага и влага. Для данной травы необходима влага. Вот. Следовательно, спустя 3 недели поливая обычную землю. Вам кажется, что ни хера, извиняюсь за мой жаргон такой вот русский, не выходит. Трава, она у вас начинает сходить. Вот в, этом, в этот момент можно засекать время и смотреть. Когда ваша травка подрастет порядка 10 сантиметров, да, вы можете даже подойти с сильнее. Вам необходимо сделать первый срез. Для чего? Для того, чтобы трава пошла еще сильнее. Вот не, пусть вы не подумайте, что странно, но так оно и происходит. После того, как мы срезаем, ну, так сказать, верхний слой, но высота должна быть от земли 6,8 8 Для этого нам нужна машинка. Перейдем к машинке, поставим наш барабан. А, машинки бывают разные, да? То есть, ну, кто предпочтение у кого какие фирмы, я не знаю. Данная машинка, я ее не рекламирую, что это за фирма, да. Я думаю, кому надо, те и так увидят и поймут. Кому не надо, ну, или кто решит, тот сам найдет. Но суть в чем. Данная машинка, у нее, видите? Вот давайте, вот так покажу. У нее поднимается подвес с помощью обычного рычажка Оп, как, как в автомобиле еще выше, еще выше и еще выше да, то есть вот эта часть она поднимается есть машинки, у которых колесики надо брать переставлять выше, выше ну как э, в детской игрушке вот. в данном случае такая машинка и естественно первый раз мы проходим как можно выше да? мы только верхушечку снимаем а второй раз уже мы делаем порядка там 3,5-4 сантиметров. Вот данный газон сейчас сделан 3,5-4 сантиметра. И мы начинаем косить. Но косить, я думаю, не стоит. Для вам рассказывать, как это делать. То есть мы просто включаем в розетку газонокосилку, смотрим за проводом, чтобы он у нас не попал под ножи. И пошли в одну сторону, в другую сторону. У данной машинки есть единственный недостаток. То, что углы, вот, можно посмотреть, да, она не сможет, она не сможет зацепить да так как у нее ножи расположены ну так сказать в середине машинки да и если мы ее сюда подгоним уберемся в бордюр то у нас это если у вас нет бордюра то вам повезло в данном случае здесь можно буквально там небольшой квадратик ножичками подрезать хотя другой вариант есть машинки в которой даже такие уголки тоже срезают но ну, я думаю это уже излишек данная машинка стоит порядка там тысяч тоже итак давайте подведем итог Первое. Первое в газоне это терпение. Второе. Второе это упорство. Потому что надо быть упертым и верить в то, что ваш газон зайдет. Он обязательно зайдет. Третье. Третье, конечно же, надо любить свой газон. И после того, как он зашел, надо его стричь один-два раза в неделю. Минимум. Обязательно его стричь, чтобы он больше и больше и больше. Храневая система будет укрепляться. То есть, когда мы срезаем верхний слой, все соки, вся вода уходит в корневую систему. Она становится крепче, крепче, крепче, и по нему можно уже бегать, там, ходить и так далее. Ну и в заключение, хотел бы вам пожелать всего доброго, удачи. Пишите мне комментарии, ставьте лайки. Всем пока, с вами был Исламин Геннадий.